Всем привет! Роман Шульга, который на проекте пытается строить отношения с Юлей Кирий, устроил для своей потенциальной невесты свидание. Мужчина пригласил Юлю в загородный комплекс и предложил вместе принять джакузи. Однако девушке не то что не понравился такой сюрприз, она сильно расстроилась, ведь считает, что Рома спешит. Чтобы реабилитировать и хоть как-то загладить свою вину, Рома устроил еще один сюрприз. Он пригласил Юлю покататься верхом на лошади. Девушка была просто в восторге, ведь в детстве она очень любила ездить верхом. Но это было еще не все. После прогулки Рома устроил небольшой пикник на лавандовом поле. Юля была очарована, ей очень понравилось свидание. Именно там и состоялся первый поцелуй между Юлей и Романом. А вот вторая пара, Карина Белая и Артем Топчей, успели не только впервые поцеловаться, но и поссориться после этого. Девушка пригласила молодого человека на вечеринку в честь Хэллоуина. Именно там она первой поцеловала Артема. Однако после вечеринки высказала претензию по поводу того, что он не проявляет к ней должного внимания, и все первые шаги по сближению исходят от нее. Однако сам Артем не увидел проблемы в этом, он считает, что Карина давит на него. В свою очередь девушка решила, что больше не будет проявлять инициативу, а будет ждать ее от Артема. На следующий день Артем решил реабилитироваться и пригласил Карину на свидание в бассейн. Пара помирилась и провела ночь в отеле.